Мурлок совместно с представляет. Джейсон Вурхи, икона фильмов ужасов, появляется и в Mortal Kombat X. Его три вариации понравятся игрокам, которые любят крамсать своих врагов ужасающими спецприемами. При вариации Слэшер, Джейсон постоянно орудует своим Мачете, которое увеличивает дальность его атак. Сильный удар Мачете назад XYY, запускает врага в воздух, где вы сможете его кромсать. Можно перейти на комбо, начинающийся на BY и последняя связка, которая зажмет вашего врага в углу. В неудержимом у Джейсона появляется возможность хилиться какое-то время, нажав «Вниз-вниз-Б». А также есть еще один спецприем «Наказание» «Вниз-вниз-А», которое увеличивает его урон. Джейсон может восстать из мертвых, поглощая X-Ray, чтобы восстановить здоровье. Безжалостный дает Джейсону несколько движений, которые позволят преследовать врага и загонять его в ловушки. Преследование вниз-вниз-а временно отнимает у врага возможность уклоняться, бегать и путает кнопки команд. Озерный туман вниз-назад-уай телепортирует Джейсона за ничего не подозревающего врага. Поскольку все эти команды для ближнего боя, лучшим вариантом будет активировать преследование и машину убийства, После того, как сбили врага с ног, машиноубийство доступно в слэшере и безжалостном, так как Джейсон будет какое-то время недиспособен. Спецприем даст ему непробиваемую броню на короткое время. Цель машиноубийства — завершить комбо сильным нокдауном, потому что когда бафф спадет, Джейсон будет уязвим пару секунд. Именно тогда и нужна броня. Икс-Рей Джейсона доказывает всем, что он заслуженно считается иконой фильмов ужасов. Плюс все фанаты Джейсона будут в восторге от его фаталити. Наслаждайтесь льденящей душу машиной убийств Джейсоном Вурхизом. Следите за новостями по Mortal Kombat X на нашем канале.